Всем привет! Сегодня долгожданное блюдо на атаку. Это будет супчик с фрикадельками. Фрикадельки из курицы. Здесь у меня куриная грудка перекрученная. 250 грамм. Две небольшие луковицы. Пучок зелени. Зелень, какую хотите, что вы предпочитаете. У меня здесь петрушка. Один желток большого яйца или два желтка маленьких. Пара ложек греческого йогурта Из приправ у меня будет соль, перец и 2 столовые ложки любого растительного масла. Итак, начнем. Сейчас мы приправим фарш. У меня будет соль. Соли много не добавляйте по вкусу. Черный перец. Вы знаете, что можете сделать? Вы можете еще сюда или перекрутить, или перетереть одну луковичку. Но я вот так буду сегодня делать. И смешиваем и формируем. Фрикадельки. фрикадельки я буду делать маленькие, небольшие, вы какие хотите. Фарш смешивайте. Если вы готовите на большую семью, возьмите полкило фрикаделек, то есть фарша. У меня на канале есть рецепт супа с фрикадельками. Он ну, немножко другой, тоже посмотрите, достаточно такой супчик на белковые дни вполне себе. Перчатки я слегка смочу, чтобы формировать фрикадельки. Они не развалится, не бойтесь. То есть вот. вот такие вот такого размера фрикадельки я буду делать. Фрикадельки я накрутила. Теперь лук нужно порезать кубиком. Вот таким образом. Ну как вот как все режете? Берем кастрюлю, ставим на огонь, выливаем сюда две столовые ложки растительного масла выкладываем лук и слегка его припускаем жарить не надо, чтобы он такой стал прозрачный пока лук у нас жарит, припускается, тушится не знаю, что он там делает мы нарежем зелень зелень меленько, как обычно так, лук у нас стал прозрачный Сюда я выливаю примерно, у меня здесь горячая вода, примерно 500 миллилитров. Вот так. И ждем, когда она закипит. Вода закипает. Ждем, когда она хорошо закипит и начнем выкладывать фрикадельки. По одной, аккуратненько. Смотрите, чтобы не брызнуло, не обжечься. Вы знаете, вот... Если вы будете этот суп готовить, допустим, на чередовании, то вместе с луком вы можете добавить любые овощи, какие вы хотите. Морковь, там кабачок. В общем, все, что вы хотите. И будет такой супчик на чередование. Все, ждем, когда закипит. Супчик у нас закипел. Убавляем огонь совсем на минимум. И оставляем, пусть он покипит, минут 5-7. Тем временем берем наши желтки. Добавляем две столовые такие щедрые йогурта. Перемешиваем. И ждем, вот сейчас через 2-3 минутки, добавим это в супчик. Теперь мы выливаем наши желтки с йогуртом в бульон и помешиваем. Теперь на этом этапе. Вам нужно, когда закипит, проверить, хорошо ли вы посолили, все ли вам хватает. Если вы любите густые супы, вы можете сюда добавить ложку-полторы овсяных отрубей. Ждем, когда закипит. Смотрите, какой аппетитный, сливочный такой супчик получился. Супчик закипел. Выкладываем сюда зелень. Так, и я, вы знаете, сюда добавлю сладкого красного перца для красоты. Все. огонь выключаем накрываем крышкой даем постоять минут 20-30 и можете обедать вот такой супчик получился очень вкусный, ароматный. приготовьте обязательно всем хорошего настроения худейте с удовольствием пока